Приветствую! Семья канала Немиркин. Вы подарили нам столько любви, и это очень много значит для нас. Ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И мы хотим поблагодарить вас за это, так что спасибо. В качестве небольшой оговорки мы хотим сообщить вам, что это видео предназначено только для информационных целей. Это видео не должно использоваться в качестве диагностических критериев. Если вы имеете дело с чем-то вроде насилия, мы советуем вам обратиться за помощью. С учетом сказанного, давайте начнем. Отношения с семьей и друзьями определяют вашу жизнь, а также формируют то, как вы воспринимаете и взаимодействуете с другими людьми. С каждыми отношениями, которые вы создаете, связаны переживания и воспоминания. Однако иногда то, что вы испытываете в отношениях, может причинить вам боль и нанести шрам. Эти душевные шрамы влияют на любые новые отношения, которые вы пытаетесь построить. Итак, вот шесть признаков людей, которые могли пострадать от насилия. Во-первых, у вас есть чувство неполноценности. Чувство неполноты – это признак жестокого обращения. Вероятно, чувство недостойности преследует вас повсюду. Такие чувства возникают из-за нестабильного самоощущения, вызванного эмоциональным, словесным или физическим насилием в отношениях. При жестоких отношениях обидчик насаждает в вашем сознании ложные идеи. Сила этих идей заключается не в используемых словах, а в том, кто и как их произнес. Признаками низкой самооценки являются пессимизм, враждебность, отсутствие мотивации или плохая коммуникабельность. Возможно, у вас депрессия или другие психические расстройства. К счастью, самооценка может повыситься. Занятия спортом, изменение негативных стереотипов в вашей голове и практика внимательности могут помочь повысить вашу самооценку. Второе. У вас возникают воспоминания. Воспоминания о пережитых травмах могут проявляться в виде посттравматического стрессового расстройства. ПТСР может поразить любого человека. И это касается не только ветеранов войны, беженцев или жертв нападения. Если вы когда-либо были в отношениях, в которых вас оскорбляли, у вас может быть комплексное посттравматическое стрессовое расстройство или КПТСР. КПТСР развивается, когда вы подвергаетесь повторяющемуся насилию в течение длительного периода времени. Стрессовое событие или ситуация, которой вы подверглись, была исключительно угрожающей или катастрофической, что вызвало у вас стойкий дистресс. Переживаете ли вы травмирующие события вновь через навязчивые воспоминания, сны или яркие воспоминания? Активно ли вы избегаете обстоятельств, похожих или связанных с этим событием? Некоторые физические симптомы ПТСР включают трудности с засыпанием и удержанием сна повышенную психологическую чувствительность, раздражительность, трудности с регулированием эмоций и трудности с концентрацией внимания. ПТСР может существовать наряду с депрессией, тревогой и пограничным расстройством личности. Это может вызывать когнитивные искажения, которые представляют собой катастрофическое мышление все или ничего» или навешивание ярлыков. Вы можете думать что-то вроде «Если я не закончу проект идеально, то он не будет хорошим, и я буду полным неудачником». Или «я просто знаю, что в итоге они разобьют мне сердце». Так зачем вообще заводить отношения? Если вы или кто-то из ваших знакомых имеет дело с СПТСР, пожалуйста, обратитесь к терапевту или лицензированному специалисту для лечения. Терапия поможет заменить негативные мыслительные шаблоны, справиться со стрессом и суицидальными побуждениями. Номер три. Вы боретесь с когнитивным диссонансом. Когнитивный диссонанс, также известный как КД, может быть еще одним признаком прошлой травмы. КД – это когда вы одновременно придерживаетесь двух противоречивых убеждений. Примером когнитивного диссонанса может служить ситуация, когда человек курит сигарету, несмотря на то, что знает, что она может вызвать рак. В прошлых жестоких отношениях вы чувствовали, что не можете доверять собственному восприятию, и теперь у вас появилось желание избегать подобных ситуаций в будущем. Например, обидчик может признаваться в любви к вам, но при этом словесно оскорблять вас. Это создает чувство внутреннего смятения, которое может заставить вас в будущем опасаться доверять другим людям. Существуют упражнения по ведению дневника, которые могут помочь вам исцелиться и создать позитивные модели мышления. Также может помочь беседа с лицензированным психотерапевтом. Номер четыре. Вы не чувствуете своих эмоций. Бывает очень трудно объяснить, каково это – чувствовать себя пустым или оцепеневшим. Депрессия и тревога также вызывают эмоциональное онемение. Это реакция разума на повышенный уровень эмоционального или физического стресса и желание отстраниться от негативных переживаний. Официально это расстройство классифицируется как деперсонализационное расстройство. Симптомы включают разобщенность, ощущение себя чужим в чужой жизни и дистресс. Жестокое обращение создает эмоциональный стресс, который приводит к развитию деперсонализационного расстройства. В 2016 году было проведено исследование, в котором изучалось постоянное воздействие насилия на детей и его связь с деперсонализационным расстройством. Они обнаружили, что в течение шести лет большинство участников становились все более нечувствительными, независимо от их возраста или пола. Но помощь есть. Лечение эмоционального оцепенения возможно с помощью стратегий преодоления, таких как определение своих триггеров, физические упражнения и обращение в группу поддержки, когда это необходимо. Номер пять. Вы боретесь с эмоциональной отстраненностью. Параллельно с эмоциональным онемением существует эмоциональная отстраненность. В отношениях, где вас оскорбляют, вы часто чувствуете себя отстраненным от самого себя, будь то физически или эмоционально. Эмоциональная отстраненность – это защитный механизм, используемый для того, чтобы справиться с неприятными и переполняющими эмоциями. Это способ разума отстраниться от травмирующего опыта. Это также инструмент, который развивается для того, чтобы вы могли противостоять насилию и сохранить чувство собственного достоинства. Однако последствия эмоциональной отстраненности могут сохраняться и после окончания отношений и мешать вам открыться и быть эмоционально уязвимым. Йога может помочь вам заземлиться в своем теле и в своих эмоциях. Завести домашнее животное, завести новых друзей или найти новое хобби также поможет вам расширить свои горизонты в эмоциональном и физическом плане. И номер шесть. У вас есть привычка слишком часто извиняться. Результатом низкой самооценки, вызванной жестоким обращением или травмой, является постоянное извинение. Те, кто пережил жестокое обращение в прошлом, часто извиняются за то, в чем они не виноваты. Эта привычка возникает из чувства неадекватности, никчемности или вины. Следует помнить о том, что ваши потребности важны и значимы. С помощью терапии вы сможете заменить саморазрушительные мыслительные модели на позитивные. Относились ли вы к какому-либо из этих признаков? Прошлые обиды не обязательно должны определять будущее. Если вы заметили признаки жестокого обращения в своей жизни или в жизни вашего знакомого, обратитесь к специалисту за помощью. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин. Большое супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.